Всем здорова, с вами Гидра94 и сегодня с реакция на Конопатова. Я решил попробовать поэкспериментировать и поснимать реакции не только на Марвока и Джохана, но и на его коллег. Ну и в качестве эксперимента ролик Конопатова. Игры для настоящих мужчин, Minecraft Call of Duty Modern Warfare, EFT, не знаю что за игра, приколы в играх, тимплей. Давайте смотреть. Ты думаешь, я тебя вижу? Какого хера? Что за гомосексуальный тромас? Да, да, да, ну да, Джохан да, тоже он не Он за теперь. Подожди. Не то, по -моему. Давай, давай! Не, я скажу басом. Привет, по-моему, Адельсон. И как всегда ушли любимый конопаты. И на этой неделе я играл в три по-настоящему легендарные игры. Нет, в три по-настоящему мужские игры. Сейчас, сейчас. Да, мужская сейчас, игра. Сейчас, сейчас. Майнкрафт. Вс, не теряйся, тут, тут жардар нету. Скажи, как тут крафтить оружие? Как ты? Иди в шу, блядь, что Майн, крафт, Майн, Крафт, Майн, Крафт, Майнкрафт. Я люблю. Майнкрафт. Видимо, он и заставил Мармок сыграть в Майнкрафт. Что нам на дом нужно? Можно сделать деревянным или каменным, Смотря каким вы хотите его сделать. Ну ничего, бахму. Что он делает? Где он? О а ч ⁇ он может? Так, кстати, Ты где он? Где он? закопался или Что, подожди, это он? Нет, Я Мармок вообще потерял. Ты думаешь, я тебя вижу? Я тебя сам не вижу. Он опять на тебя А, вон он, Подожди, это он? Да, кто еще? А это фрагменты из ролика Мармока видели только от его лица. Что ты там делаешь? Я начал играть, Потом он там спрыгнул и разбился без деревьев. Поэтому я там все прекрасно знаю. И просто ожидал, когда пацанов научит сама игра. хавка мне. На, на, на, похавай, Олежа. чуть то он с настрелами. За тебя, за тебя. А. Там три штуки. Кто в него настрелял? Так, а... это Так, ты идем в Мармок, да? Моки? А. во глубокая. Так, по-моему, какая мормок записал, а у него был но... скин кактус вот какого-то. Лава, я хочу в лаве Нет. искупаться. Залезай. Ботинки сними. Почему? Блять, блядь, азьма, очень сложно выходить, я понял. Я хотел просто почувствовать... Не подходи ко мне. И все, и сдох. Я просто хотел палец с ноги засунуть, проверить температуру. Локи сгорел заживо. Ну что, с посвящением тебя, мужик. Теперь ты настоящий Майнкрафтер. А вот это уже мой соло-моментик, как я работаю. Да, уникальные кадры. Офигенно тебе работа, конечно. А просто что ты сейчас тут делаешь? Зачем ты эту стену? Кор... Крипер! Юбаный рот! Откуда ты свалился, дебила кусок? Откуда сверху? У меня нервных клеток у меня больше нет. А теперь про то, чего уже не может быть. Это бета Call of Duty Modern Warfare, в котором мы тупо убили все выходные. Ну, говорил, он говорил, что мог записывать. Просто я хуел, блядь. Бигемо так высрал, капец. Захожу в пород, и мне слактят женщины по лицу. Просто... Чем в России на PS4? Есть снялись продажи. То есть осталось только на Xbox One и ПК. В следующем моменте, чтобы ты понимал, Игорь придумал такую фишку. Я беру свой дрон, он берет C4 а Кого-то настигнет ужасная участь. Кстати, следите за эмоциями Игоря. Ему, по-моему, очень вкатила эта схема. Да-да-да, вот спрячемся. Какая? Запускают уфигню. С дроном мы С4. Так, видишь его? Да, готово. Давай-давай-давай, дожди не попасться. Подожди, что у Кьюз Берес. Ну что? Подожди, поднять. А, поднять могу. FDA Давай быстрее. Я пока не понимаю. Сгинает, выше, У меня батарейка сажая да? садится. О! Полетел! Полетел! А, типа я meal内... положил лучше 4 на дрон и отправил его к цели. Подожди! Давай! Давай! Читеры! Вижу Дори. Рано! Рано! Давай, давай, давай! Нобол! No, ой yeah, yeah, Я на дроне тут но это прикольная тактика, но чихерская! Я пойду посмотрю на себя, как я выгляжу. Вот, это я такой управляю дроном, смотрите. Опа! Нажимаю тут всякие кнопочки. Я вижу, такой умный парень! Ничего Все такое грохнет со стороны! Да ты заткнешься наконец-то Я сдох! А, ну я говорю! Вижу его! Давай, давай. Подожди. Блядочка, давай, давай. это невозможно! Дигл, безумный, что вы делаете? Я... Что? Вы делаете? Я... Бой. Че, не, не убили? Затай, не дронов, серьезно? Да. Отметил, отметил, Игорь. Он меня видит! Он меня видит! А я еще до сих пор летаю или... на дроне. В смысле? Меня нет, а я еще летаю. Непонятно. Ну, ну, конечно же, куда же Бак. я без этих экспериментов, естественно, тоже хотел попробовать. Ну, отойди сюда чуть подальше. Вот тут давай. их не будет. Давай. Никуда не помню, не пойма. Пом Буду нас ждать. Пацаны, вы. А, типа меняй с ролями. Пониже. Он Теперь он кладет С4. Попал? Подожди. Не, да, не подожди, попал. Ты... Не Не... йорзай. Как ее поднимать? Вниз. Вниз, прям, под дрон, собственно. Получилось. Пошел. Они у тебя помечены, враги. Давай. Я вижу жертву. Артем, взрывай! Я убил. Два, один есть. даже. убил. Я убил. там же? Ну, так у меня там не 10, и а 4. <coughs> Давай. Ты на чем? На квадрике. А, квадрик. За... Кто один ведет, за... второй стреляет. За руль, я за руль, а, ты меня увозишь, все в порядке. Блин, прикольно. Рай, стабилизация. Стабилизация очень хорошая, когда целишься. Типа, вообще, ну, в точку мы можем спокойно стрелять. Мы можем, в принципе, ехать и людей чпокать. Давай. Ребят, я, я просто сейчас начать хочу, потому что. Народ... А где же Мармук в это время? Вот, он, человек Я его сбил, только что. А если немножко вот так? И просто вперед, просто ты вперед. Вот так работает. Ситуацию я знаю. В этом, новом в Modern Warfare может был кроссплей с. Xbox, ПК и PlayStation 4. Но в России с PlayStation 4 почему-то перестали продавать. Ну, know, почему игру на PlayStation 4. Ты буквально полсантиметра как вперед делаешь, утверждение небольшое, совсем Боровый, что-то видеть. Да то работало с других вперед, аккаунтов. Такой. То есть там с американского, английского. Артем, ты ебанутый. Украинского ну, белорусского. Артём, вот так, вот так, вот так, кидаешь, и просто спокойненько идешь вперед. И никаких проблем нет. Смотри, бах. Здесь смысл? Я еду. Я в очень, да, я в очень удачном месте, скорее всего. Что? улетел? Чего? Вот это называю быстрая доставка. Это свой господик напугал меня как, блядь. Неплохо. У меня почти вертолет, у меня почти серия из вертолета. Тут стоит остановиться и объяснить, по какому вертолету я теку. В колдуйте за серию убийств ты получаешь какие-то плюшки. И вот за серию из 10 прилетает вертолет над картой. А вы становитесь его вторым пилотом и начинаете с пулемета всех класть. Как mm -hmm. только заметить. Это имба, это имба. Давайте, мужики, давайте, мужики. И чувствуешь, какой-нибудь момент облажается, да? Еще один, еще один. Девятый убийство у меня серия из девяти. У меня серия из девяти. Ты успокойся. Граната, блин! Я же говорю, облажается. А это еще одна мужская игра, о которой я рассказывал в прошлом тимплее. В ней нужно копить много денег, чтобы потом покупать пушки, чтобы потом идти в рейд, чтобы потом выносить из этого рейда предметы. Ну вы поняли? Весь круговорот событий. Так вот, мне абсолютно не нравится эта игра, но... Как посмотреть на оружие? А, это Escape from off, что ли? Нет, подожди. Или не Ай. И все, все не мог понять, что What это за игра. Джи. Нет, у меня нет гранаты. <свист> <свист> <свист> <свист> Для таких, как моя девушка, кто не понял. Я Аркашу забайтил на гранату. <свист> Здесь реальная война, реальные боевые действия. Все реально. Стреляет оружие реалистично. Гранаты летают реалистично. Но случился баг. Я хаешкой первый. Не смог разбить окно. Приглядись внимательно. Ну-ка. Я вообще а не видел. Каечка прилетела. Укрытие. Меня убили вас. Это либо читер, либо лютый задрот. Это либо читер. страшный, звай. Он все там он он мне дал. Он Если не золотой аккаунт, то я просто... себя гранаты убил. <с <с вы там говорите, какой он задрот, что он читер, я убиваю все гордоты. Использовать песок говна себе заняться. задницу. Ты, получается, отскочил от окна обратно, что ли? что... Как же... Я дверь открыл, тупица. Можно <смех> <смех> было спокойненько сюда войти. Когда заканчивается время рейда, и мы выходим в определенном месте с локации, у нас есть одна традиция. Ты сука! Расстрелять Напатова. Меня... Не трогай меня. Это Аркаша, можешь ему смело зажать в спину. Если я сдохну, это будет на твоей совести. Простреливать ноги, чтобы товарищ... Очень долго квалял до выхода, но парни немножечко перестарались. Кретины. Игрохули, да? На эту кину. Это все Аркаша. Два кровотечения. Блин, для начала вообще. Лавер, WWE... اب... Аркаша. Лавер, Аркаша. Блять! Он валяется за погрузчиком теперь убил? Ты меня убил, бля! Тебя полностью убил, его даже не воскресить уже. Улучшенный двухместный номер с одной кроватью. А Что? А, на двуспальной кровати, правильно. Я думаю, одна кровать, и понял, коврик для пса. Для тебя, ты же пес. Артем, как ты с ним разговариваешь? Он тебе не лаит микрофон случайно? Я понимаю собачий язык. Я вас сейчас рот ебал обоих ты обратно идешь? Фаст, фаст, фаст, фаст, fast. обычно фаст, фаст, фаст, ничем хорошим не заканчивается можем сдохнуть что у тебя за планы сдохнуть фаст, фаст, фаст, самое интересное. Видос подошел к концу, но а я вас попрошу задать мне вопросы в комментариях. Я хочу заснять видео ответы на вопросы 2. Mm. Так что все интересующие вопросы, пожалуйста, только не спамьте. Спасибо. Ну а в топ-комментарии сегодня попали вот эти прекрасные ребята. Смотрите прошлое видео, но ну, а пока всем ПК! Подписывайтесь на мои социальные сети, чтобы не пропустить, где я вас оповещу, в какой момент и где я буду на Игромире. Ну, чтобы мы встретились. Йоу. Ну, он уже был на Игромире, я так понимаю, вместе с Марбоком 4 числа. Я был 6 То есть пересечься никак уже не могли. Ну, ролик в целом зашел, мне понравилось, вот, например. Вот, вот, вот этот читерский момент был с дроном и все 4 просто подкрадывались к врагу и подрывали его это довольно читерско вот честно ладно, если понравилось по реакции подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки если вы хотите что-нибудь, подписывайтесь на контакт подписывайтесь на, на Конопатова и пишите в комментариях стоит ли продолжать снимать на него реакции и до следующего видео